Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Владислав Польщук. Мы продолжаем наш проект. Видеопортретами знаков зодиака. Сегодня мы будем говорить с Ольгой, с девушкой, которая, к сожалению, тоже весы, так же, как и первое видео я снимал о себе, у меня восходящий знак весы, но у меня был козерог лунный знак, а у нее лунный знак стрелец. Давайте мы вот сейчас посмотрим, как это отображается в ее жизни. И хочу сказать, что видите, вот проявления весов, не самые быстрые и самые творческие. Она сразу же согласилась, сразу захотела повзаимодействовать, пообщаться и что-то интересное узнать и не скрывает как бы Венера знак весов это знак Венеры, и Венера наделяет человека любовью вот к тому, чтобы быть ярким, чтобы то есть, как бы не стесняться, что на него будет смотреть. Поэтому я уверен, что редко кто попадется такой из каких-то скрытных знаков, которые не любят себя внешне проявлять, вряд ли кто-то появится на канале. Но тем не менее, сегодня мы будем говорить о восходящий знак весы, лунный знак стрелец. И давайте посмотрим этот сюжет. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Владислав. Скажите, пожалуйста, как вы вот в своей жизни видите проявление вашего стандартного знака Козерога, который соответствует ну, вашему обычному привычному дню рождения? Скажите, когда вы родились? Значит, я родилась 14 января, 91-го года рождения. Всегда считала себя Козерогом, в принципе, всегда читала гороскоп Козерога, характеристику. Не скажу, что я фанат я, но иногда мне это интересно прочитать, особенно если какие-то есть жизненные изменения. Иногда я могу прочитать или послушать гороскоп на месяц или характеристики какие-то прогнозы и, и так далее. Значит, основные качества, которые я вижу, наверное, это терпение в первую очередь, может быть действительно увлечение карьерой, Есть постоянно что то постоянно что-то в голове, хочется что-то сделать, изменять жизнь к лучшему, сидеть на месте, я вообще в принципе не люблю сидеть на месте, не могу сказать, что я очень-очень-очень подвижный человек, но в то же время мне нужно постоянно в чем-то развиваться, где-то себя повышать, и либо это знание, либо это работа, либо это что-то, связанное что Хорошо, спасибо большое. Сейчас вот вы видите на экране справа такую небольшую карту астрологическую. Те, кто понимает, я здесь покажу, что на самом деле астрологически можно, можно вот это все подтвердить тем, что смотрите, в четвертом доме находится Сатурн в знаке Козерога, то есть он достаточно сильный и может наделять качество качествами терпения, качествами целеустремленности и теми, о чем мы только что говорили. Но с точки зрения ведической астрологии, козероги не являются активными людьми, они больше усидчивые, медлительные, хотя сконцентрированы на карьере. И сейчас мы поговорим о тех знаках, которые отображаются в личности, ну, с точки зрения ведической астрологии максимально, это знак весы, который вот находится у нас в первом доме и знак, который связан с Луной. Луна у нас находится в третьем доме и в знаке стрельца. Итак, стрельцы это, поскольку я уже говорил, что Луна, она отображает больше в детстве. Детство отображает. то В детстве э, должен проявляться был стрелец. Стрельцы это огненный знак, двойственный, который обычно людей наделяет большой активностью. Э, может быть, проявляется любовь к спорту, э, какая-то активность в, вообще в, в друзьях, с друзьями. То есть, больше активности. Может быть, это мальчики могут быть, друзья, потому что все-таки огонь преобладает. И больше преобладает такая активная деятельность, нежели сидеть там и читать. Вот. Скажите, как в детстве проявлялось это в вашей жизни? Да, все в точности так, на самом деле, у меня было очень-очень мало подруг, именно девочек. В основном я общалась с мальчиками, мы росли со своей, с моим братом двоюродным, оставались часто у бабушки вместе. И, ну, как-то так складывалось, что я постоянно была с его компанией, то есть мы играли там, в прятки вместе, вот, по деревьям, в машинке, я не знаю, что-то было такое гиперактивное и э, гипермальчуковое, что я не знаю. И всегда, всегда были друзья у меня немножечко постарше меня, потому что мой брат, он старше меня на три года, то есть, естественно, со своими сверстниками я общалась очень много. Окей, okay, спасибо большое. То есть мы видим полное проявление детства знаком Стрелец. Но так или иначе, поскольку восходящий знак у нас тоже очень активный, он находится под управлением Венеры, то есть Венера управляет личностью, дает красоту, как мы видим, Венера это самый важный здесь показатель. Потом знак Весы, это активный воздушный Люди-весы очень общительные, любопытные, они могут много чего начинать и бросать. Как правило, весы ходят на разные кружки в детстве, поскольку еще проявляется и а, огненная природа стрельцов. Это может быть и указывать вот на спортивную какую-то деятельность. Также а, можно сказать, что человек должен связан быть с творчеством и вообще в жизни иметь творческий подход к разным вещам. И Венера наделяет вот любовью к красоте или способности вот, к дизайну, там, либо писать что-то красиво. Ну, то есть выражается в разных видах природы Венеры. Скажите, пожалуйста, как это отображается в вашей жизни сейчас и в действии вот, в целом? А, ну, даже на сегодняшний день я очень люблю да, действительно делать что-то руками, я очень люблю готовить кушать и вообще кулинарию, так скажем. И кулинарию не просто, я не знаю, кашу или картошку пожарить, а именно что-то такое красивое. В последний раз я сделала торт в виде машины, то есть все просто обалдели от этого. Люблю, люблю чем-то заниматься. То есть вот у меня есть дети, за которыми я у меня есть племянники, с которыми я иногда провожу очень много времени. И даже с ними я могу, тоже, не знаю, часами что-то раскрашивать, рисовать, делать какие-то подделки. То есть вот действительно, что связано с ручной работой, мне это всегда очень сильно интересовало, и я могу просто часами где-то пропадать вот в этом деле, не замечая никого, никакие крики, посторонние шумы и так далее, и так далее. Просто вот включаться в это дело. А по поводу спорта, либо вообще у кружков там в детстве, какие вы посещали? Чем вы сейчас занимаетесь? В детстве, да, я очень много чем занималась. Я ходила в детстве на рисование, на плавание. Я уже даже не помню, на самом деле, это было очень много всяких различных кружков. Я ходила на баскетбол. Чем я еще увлекалась? Да, действительно, это было... Да, танцами я увлекалась. В принципе, долгое время где-то, наверное. Ну, в принципе, для меня это было долгое время, потому что два года — это пик-пик-пик прям. Но, что могу сказать, до сих пор я не продолжила деятельность ни в танцах, ни в гимнастике, ни в рисовании. Но с детства у меня очень много каких-то сертификатов, наград. Я ходила английский изучать, какого-то уровня. То есть, в принципе... Кое-что я доводила до конца, и с детства у меня очень много разных медалей, сертификатов, дипломов, что-то такое. Окей, okay. то есть мы видим, что весы вот очень ярко проявляются, потому что всегда, даже когда я про себя рассказывал в видео про весы, у меня тоже очень много всяких там подобных вот увлечений, особенно связанных с творчеством. А сейчас чем вы занимаетесь? Сейчас я работаю как журналист, я переехала из своего родного города, проживаю во Франции. Оставила свою работу. До этого я работала три года на радио, потом переехала по студенческой программе, сначала учила язык. Ну и сейчас также, в принципе, я продолжаю, стараюсь заниматься своей деятельностью как журналист. То есть вы разговаривали на радио, да? Да, конечно, я И смотрите, пожалуйста, те, кто понимает в астрологии, здесь Луна, вот тот знак, который для нас Луна, очень важен, она соединена с Солнцем и Меркурием. То есть, когда Луна соединяется с Меркурием, кроме того, что Венера дает творческий потенциал Личности, соединение Луны с Меркурием – это потенциал интеллекта, то есть Меркурий, влияя на Луну, дает человеку способности в журналистике, там, разговоре и всяких таких подобных вещах, поэтому мы видим это тоже яркое правление. и еще это новолуние, здесь был 14 день, спадающей Луны, Луна находится в соединении с Солнцем, это также дает какую-то чувствительность или восприимчивость, то есть человек должен быть в общем, достаточно таким эмоциональным, я бы так сказал. Проявляется это в вашей личности как-то? Да, проявляется. Мне кажется, я очень эмоциональный человек. Это зависит от того, что в личности у вас настроение. Но в том-то и дело, да, что если у меня хорошее настроение, значит, все смеются, все разные, все улыбаются. Если у меня плохое настроение, это просто вот, видно по моему лицу сразу. Например, моя мама всегда говорит. Тебе даже говорить ничего не надо, я сразу вижу что по твоему лицу, всё написано Когда вам плохо, всем сразу плохо да? тоже вот. Если вам да, плохо, это... всем вокруг тоже да, да. А, Просто даже без слов, я говорю, некоторые люди, это мне хорошо знают Они просто понимают по глазам, по манере, я не знаю Что? Так, да, будет всё есть, вроде не трогать Окей Спасибо вам большое, Мы вот э, те моменты, которые мы хотели отобразить, мы увидели, что у вас, как проявляются весы и стрелец. От всем остальным скажу, что подключайтесь к нашему проекту, будем тоже вас рассматривать. Ольга, спасибо вам большое, всего спасибо. вам доброго, и надеюсь, что мы с вами когда-нибудь еще увидимся. Смотрите спасибо, этот выпуск спасибо. на канале в скором времени. <laughs> До свидания. До свидания, спасибо, было приятно познакомиться с вами. Вот такой вот сюжет был. Я надеюсь, вам было интересно. Мы увидели, что Козерог, который знак рождения, стандартный, он также проявляется из тех качеств характера, которые свойственны Козерогу. Они проявляются в том, что сильный Сатурн в карте личности. И мы увидели, что весы имеют более важное влияние, так как Козероги, ну вообще как бы сам Козерог, это знак земной, который не обладает такой силой творческого развития, не обладает любовью к творчеству, потому что Козерог – это знак Сатурна. Сатурн – это аскет, это человек, либо же не человек, а просто знак, сатурнянские знаки, они, как правило, не очень творческие. И вот мы увидели проявление весов, проявление стрельцов. Если вам понравилось и вы хотите с собой тоже поработать, я, у нас уже несколько заявок, которые мы будем раз в неделю вылаживать. Поэтому, если вы хотите о себе тоже сделать видеосюжет, обязательно пишите нам об этом, мы с вами свяжемся. Спасибо всем большое за внимание, с вами был Владислав Польщук. если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, до свидания.